Всем привет! Сегодня я хотел снять небольшой обзор на CHM. Что такое CHM? ЦХМ это вообще аббревиатура, полное название центральная холодильная машина. Вот. Немножко хотел рассказать вообще как она работает и какие частые поломки у нее бывают, то есть встречаются. Чтобы сразу кому-то голову не ломать, я вот решил выложить на что тут стоит обратить внимание в первую очередь. Итак, ну, еще данная цехая уникальна тем, то, что она, у нее есть два контура. Средний холод, нижний компрессора, и низкий холод, это верхние компрессора. То есть нижние нагнетают температуру там до 2 градусов в холодильниках, верхние нагнетают там температуру до минус 20 в холодильниках. Вот, значит. Давайте посмотрим, как тут вообще это все работает. Так, ну, допустим, к примеру, вот этот компрессор. Это у нас нагнетательный кран. То есть здесь подается давление, обратный клапан стоит, виброгаситель. Вот, и с того компрессора то же самое. Это у нас идет в основную трубу центральную. То есть качается фреон, дальше он идет в маслоотделитель. Сейчас я покажу. Здесь в системе есть масло, гуляет, и в компрессорах тоже. Я думаю, для холодильщиков это не секрет. Значит, здесь у нас идет разделение масла с фреоном. То есть разделилось, отделилось масло, фреон пошел дальше. Дальше, значит, пошел. Тут вот тройничок такой. То есть он состоит у нас, а, получается... То есть, дальше фреон проходит через два клапана, ну, в этом случае два, обычно один. Это клапана КВР. То есть, они нужны вообще для зимнего периода времени. То есть, когда слишком холодно очень, там минус 35, сильный ветер, чтобы сильно не падало давление в конденсаторе а с помощью вот этих клапанов, Фреон направляется помимо конденсатора сразу в холодильнике. Сейчас я вам покажу, если будет видно. Так, получается, они у нас держат давление какое-то минимальное, чтобы в холодильнике шло. Вот. А, так, сейчас найду я. А, вот. Врезка, значит. Вот она. То есть, по этой трубке фреон идет у нас напрямую. А, или это масло. Вот, да, напрямую идет в холодильнике. Вот она идет в ресивер и дальше тогда труба уходит. Так, что происходит у нас после маслоотделения? Значит? Прошло КВР, допустим, там давление большое, на улице лет, дальше прион идет. После маслоотделения, вот труба, она идет на конденсатор на охлаждение. То есть в конденсаторе там ну, по типу как радиатор, дует вентилятор, охлаждается. Фреон падает, давление роняет и идет дальше в холодильник. а нет, вру, не в холодильнике, дальше возвращается сюда. Возвратная труба с конденсаторов. То есть вот этот у нас бак, ресивер, здесь накапливается фреон. То есть в зависимости от времени года уровень фреона может выше, ниже быть. Вот по этой трубе фреон возвращается, уже холодный, здесь... Ну он как, грубо говоря, выполняет функцию расширительного бачка. Вот и все. И тут уже после значит, ресивера идет прямая э, кран через фильтр. И идет уже, вот она поднимается и идет уже напрямую в холодильнике. Там уже охлаждается. Ну, в данном случае стоит датчик уровня фреона то есть уровень, если маленький, загорается красная лампочка на щетке управления. Сразу все видно. Вот. Теперь. Значит, у нас ушла труба в холодильнике. И оттуда возвращается уже не жидкость, получается. То есть по всей этой системе, получается, после конденсатора идет жидкость. То есть вот по этой трубе уже жидкий фреон идет. А компрессора вообще качают газ, фреон газ то есть он конденсируется в конденсаторе и по этой трубе в расширительный бак грубо говоря так, пойдем дальше итак у нас есть получается обратные линии то есть которые газ выходит с горок это у нас газ идет с среднетемпературных холодильников этот газ идет с низкотемпературных холодильников. То есть, а, также тут фильтр стоит, сейчас вам покажу, обойду. То есть, на центральной, на централе стоит фильтр, вот большой, среднетемпературный. Это фильтр на низкотемпературную магистраль, то есть всасывающийся. Вот. Ну и тут, соответственно, уже коллектор делится на трубы, которые подаются в компрессора. Вот компрессор для низкотемпературных. То есть фреон подается и дальше он укачается. Про работу низкотемпературной магистрали я сейчас немножко попозже расскажу. Так, сейчас разберемся. Так, среднетемпературный. Вот, пожалуйста. Фильтр, также коллектор общий и по трубам, по компрессорам. Два компрессора расходятся тут. Так, дальше что я еще хотел показать. Да. А, по поводу масла, да. Вот маслоотделитель у нас идет, то есть здесь масло отделилось, и вот, вот по этой трубочке идет само масло бежит. Сейчас я покажу. Так, вот она бежит, бежит по этой трубочке и попадает тоже в расширительный бачок. Вот, и тут он уже как бы накапливается, тут окошко с уровнем масла. И это масло дальше идет, вот после крана идет подача на и фильтр Идет подача уже непосредственно на сами компрессора. Вот они, маслорегуляторы. То есть тут тоже общий магистраль по шлангам и маслорегулятор. А, то есть здесь стоит у нас датчик уровня поплавковый, а, стоит соленоидный клапан. А, тут же стоит плата управления уровнем масла и вот подключены питание значит и сигнальные провода и питание на соленоид то есть он сам регулирует уровень масла то есть надо еще клапан открывает по магистрали сюда в компрессор попадает дополнительное масло подкидывает не надо масла, он клапан закрыл все держится, тут есть еще индикация лампочки вот и еще когда уровень слишком низко падает и набрать не может какое-то время масло здесь загорается красная лампочка отсюда еще провод идет на щиток управления, там красная лампочка загорается и цхм вообще встает в аварию вот. то есть компрессор без масла, понятное дело, работать не должен, поэтому должен вставать в аварию так, ну по маслу рассказал по фреону я рассказал как это все происходит а, вот еще так, нет, это об этом потом. Пойдемте к щитку управления. Я сам ЦХМ сейчас выключил, чтобы меня было хорошо слышно. Так, щиток управления. На первый взгляд, конечно, когда я первый раз вообще давно-давно его увидел, я охренел, конечно. всякие электроники полно. Значит, два контроллера. Один управляет средним холодом, другой управляет низким холодом. Основной выключатель, рубильник 380, защита по напряжению 380, то есть перифазировка, большой ампераж там и, и так далее, то есть выключается, если не порядок с напряжением, потому что как бы, компрессора дорогие, их надо защитить от лишних каких-то перебоев с напряжением. А это у нас защитные автоматы на компрессора, на каждый отдельно. Вот. Это пускатели тоже на компрессора, на средний холод, на низкий холод. Пускатели на вентиляторы, но они в включенном режиме, кстати, постоянно на включенном. Так, ну что, контроллеры управляют и компрессорами, и давлением и конденсацией, и вентиляторами и всем-всем-всем они управляют вот, единственное, уровень масла там регуляторы сами собой управляются так, вот так аварийные лампочки выглядят а, еще хотел бы сказать вам про цифровой компрессор, то есть цехами вообще обычно по правильному должен стоять один цифровик, компрессор один обычный чтобы было удобнее регулировать производительность ЦХМ. Как отличается? Ну вот, допустим, тут у нас копилендовский, да, копилендовский. Mm -hmm. То есть по маркировке, если смотреть. То есть эти, допустим, там э -э что-то записано. ZB76. Это, значит, ZBD76 должен быть. Да. Вон, сейчас фонарик включу. Думаю, будет видно. BD-76. Это цифровой. Внешне он отличается. То есть две коробочки должны стоять. Одна коробочка, то есть основное питание на запуск компрессора. У него, кстати, три обмотки, на трех обмотках работает. И вот такая еще коробочка. Там, значит, стоит именно разгрузочный клапан, который вот она вот именно который управляет производительностью компрессора как она работает то есть когда например конденсация поднимается выше среднего ну по уставкам по контроллерам а допустим всасывающая сторона низкое давление то есть большинство холодильников там отключилось набрали температура там 1-2 работают и все то есть он получается лишний фреон скидывает на всасывающую сторону то есть как бы начинает вокруг себя гонять немножко фреон и там в диапазоне там нейтральная зона на контроллере настраивается и в диапазоне короче она бегает туда сюда там примерно 04 бара по моему вот это так у нас работает дальше я тут объясню у нас есть механическое реле вот которые работают на общую аварию. То есть по низкому, по высокому давлению. То есть если либо вентиляторы там вышли из строя, допустим, почему-то не запускаются, она будет вставать по высокому давлению. То есть вентиляторы не дуют нагнетается высокое давление, и она останавливается. И также когда утечка, например, фреона мало, либо еще какой-то косяк, цехаем, эм, по низкому давлению останавливается всю цехаем. Эм. Вот здесь у нас что? Датчики давления... Раз, два. Тут, кстати, не раз-два, а вот. Раз-два. То есть, одни э, на низкое и на высокое давление пара идет на средний температурный контур. И раз-два на низкотемпературный контур. Высокое давление и низкое давление. Вот это, значит, манометры. сасущая сторона, нагнетание. И сасущая сторона, по-моему, среднетемпературной. Чтобы менять датчики или манометры, кран закрывается, откручивается, меняется. То есть для этого сделаны краны. Так, теперь сейчас по-быстрому пройдемся. Почему у нас бывает... А, вот я не рассказал. Значит, тут по низкой температурному контуру, значит, он работает как? По принципу шоковой заморозки. То есть здесь есть дополнительный охладитель фреона. Вот он стоит. То есть сюда нагнетается через ТРВ, терморегулирующий вентиль, фреон. Сколько нужно, чтобы охладить. То есть постоянно дозировка откалибрована, постоянно дозировка в одном уровне держится и охлаждается фреон. Так, я тут немножко позабыл, конечно, но сейчас я вспомню. Подача у нас, по-моему, через эту трубку идет. То есть с компрессора идет. Вот она, труба. Подается сюда. Охлаждается там как-то через это. Блин, я сейчас точно не найду. Сейчас я подумаю. Дайте мне, пожалуйста, минутку. Так. Это основная магистраль. Фильтр так, потача так, а у нас получается как фреон, который идет с ресивера который должен идти на горке он еще идет на получается охладитель вот по этим трубкам то есть соленоиды, кстати, еще стоят по этим, по этим. Вот. То есть он охлаждается, и из компрессора уже именно нагнетание идет охлажденное. Вот через этот охладитель. Так, ладно. Дальше. То есть а у нас у низкотемпературных компрессоров не два выхода а труб, а три. То есть всасывающая сторона, нагнетательная сторона и на уже подачу так значит объяснил да, по поводу этого охладителя низкотемпературных дальше давайте сразу основные поломки частые в первую очередь если неправильно настроены контроллеры вот эти, постоянно будут вылазить аварии постоянно вот вторая беда значит у ЦХМ этих вот этот вот частотник то есть он бывает там перегревается бывает по длительной эксплуатации просто выходит из строя но бывает глючит потому что там плата управления короче чип стоит управляет он вентиляторами там вот это основные поломки потом дальше если не следить за частотой конденсатора Начинает э, тоже ломаться электроника. Это контакторы на вентиляторы, контакторы на компрессорах, рлюшки все. То есть такая проблема тут есть. А, еще частенько обратите внимание, РНПП, то есть которая защита по напряжению именно. Оно э, значит тоже может в аварию встать. Показать аварию, то что напряжение надо мерить. Короче, какое напряжение перефазировки? Есть, нет, короче, и отсюда плясать. Это по электронике, а, какие бывают поломки, значит по самому холодильному контуру, датчики стоят Danfoss, они почти не ломаются, а, на манометрах бывают, вот здесь вот там на стыке где-то гайка вот прикручена, там утечки бывают, возникают дальше если не протягивать гайки хотя бы раз в два в три месяца тоже от вибрации могут немножко раскрутиться утечка пойти потом проблемы у них по утечкам именно на всасывающей трубе вот эта вот гайка если подтягивать она потом в конце концов лопается такие же гайки со шлангами стоят на основной магистрали на трубе то есть подключена где авария сейчас так найду а, вот, вот, вот она гаечка. То есть ее аккуратно надо тянуть и держать вот это вот место, чтобы не свернуть трубку. Так, что еще у нас по основным поломкам? Еще бывают, кстати, вот эти регуляторы масла бывают глючат, то есть не дают там масло, не подают там еще что-то, поплавок зависает, бывает такое, короче, проблемы с ним возникают именно с регуляторами его, кстати говоря, никак не проверишь на работоспособности. его только методом замены, то есть надо смотреть как он работает по индикации подается, не подается масло, если вообще масло в ресивере и так далее так, но РДшки-то в основном они, если не щелкают, часто они вообще не ломаются а дальше какие а вот, кстати, РД-шки стоят защиты подавления на компрессора на каждый. Так, что еще у нас? А, цифровой компрессор. Где у нас цифровик? Цифровик, цифровик. Так, у нас низкотемпературный обычный, что по-моему, стоят, да? А, нет, не обычный. Вот, кстати, клапан стоит, то есть это цифровой у нас компрессор. Маркировка. ZFD13 то есть это цифровик а бывает такое то что у них короче клапан там как-то зависает застревает ну попадает какая-то соринка и все вот тоже на это надо обратить внимание то есть есть какие-то проблемы с давлением там возникнет оно там как-то неправильно работает можно попробовать а, контакты просто откинуть от этого клапана ну, питание прервать и посмотреть как будет без этого работать имейте в виду, такое тоже бывает вот. И еще, кстати, когда он часто включается-выключается, ну не часто, ну короче, очень редко, у меня был один раз, у меня сгорел предохранитель, по-моему, на вот этот разгрузочный клапан, что-то такое было один раз, но это тоже очень-очень редко. Дальше. А, значит, проблемы еще могут быть с, с давлением всасывающей стороны, вот с этим клапаном. То есть это дифференциальный клапан, то есть когда дифференциал какой-то возникает между давлением нагнетания и давлением всасывания, он немножко туда спускает фреон во всасывающую сторону. То есть если он не будет работать, может, быть, может возникнуть проблема короче, с, с маслом, то что не будет подаваться масло в компрессора. Тоже одна из поломок, чтобы голову сильно не ломали. Вот вам на заметку, если что вдруг. А, еще проблема с маслоотделителем. Здесь, короче, игольч, игольчатый клапан стоит. То есть, когда масло отделяется, уровень набирается какой-то. Игольчатый клапан поднимается. Ну, как, грубо говоря, в унитазном бачке работает поплавок. Открылся, выпустил сюда под давлением масла и в ресивер. То есть у них бывает, когда очень-очень старый ЦХМ залипает, короче, клапан. Решение просто берешь какой-нибудь ключ здоровый, бьешь по корпусу, чтобы он там сдвинулся, этот клапана. И масло должно пойти. Так, какие еще проблемы, проблемы? Ну, по обмотке компрессоров вы, я думаю, сами разберетесь, как прозванивается. То есть у нас тут обмотка на компрессоре 3. Вот три контакта. И каждый между ними прозванивается. Сопротивление обмотки два волна. Каждый. То есть они одинаковые. Ну, в принципе, что? А, вот хотел еще про КВР рассказать. Немножко. КВР он регулируется. То есть тут шестигранник составляется. И крутится, регулируется, выставляется давление. То есть минимальное какое должно быть в системе, помимо конденсатора. Вот это делается у нас для зимы, я уже говорил. Ну, в принципе, все на этом. Все. Всем пока. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и так далее.